Всем привет! Мне немножко болит голова. Я в шапке сегодня веду. Тема у нас простая. Квоты дисков, то есть ограничения, которые мы можем поставить на жесткие диски. Немножко такая, возможно, ранняя тема для основ Linux, но тем не менее LPIC просит, чтобы мы с ней разобрались. Тема эта крошечная. Управление квотами файловых систем. Всего один вопрос может вам встретиться. Суть темы простая. Мы должны научиться управлять квотированием файловых системах, а именно устанавливать квоты, редактировать квоты и просматривать отчеты по квотам. Квоты, еще раз я говорю, это ограничения. Они позволяют нам контролировать, использовать, контролировать использование пространства жестких дисков. Можно отдельными пользователями, можно целыми группами пользователей. Квоты бывают разные. Сейчас мы будем на практике их рассматривать. Квоты, например, я использую не так уж и часто. Команд у нас несколько, так же как и опций. в принципе, это включение и выключение код, редактирование и просмотр отчетов по кодам. У Windows сервера, конечно, намного богаче инструментарий по работе с кодами, там есть целый файл сервера ресурс менеджер, но мы сейчас говорим только о Linux, поэтому давайте заводим наш Ubuntu. Какие-то сверхъестественные силы мешают мне записать этот урок. Я записываю уже, наверное, раз в пятый, откатил все снимки назад, то записывающая программа повисает, то виртуальная машина. Надеюсь, в этот раз получится. Так, для начала придется мне сделать все то, что у нас уже было готово несколько уроков назад, а именно подключить раздел заново. Смотрим, какие у нас есть разделы. Видим то, что есть раздел DEVSDB1. Прекрасно. Он у меня никуда не смонтирован. Создаю папку MKDIR. Команда каталоге Mount и называю ее Hard. Сюда я и буду монтировать этот раздел. Для того, чтобы использовать квоты, мне нужно установить программное обеспечение, которое, собственно, и отвечает за квоты. Поэтому я говорю нашему Абдгету установить в пакет квота. Он маленький, он устанавливается быстро. Итак, пакет установился, почищу экран. Теперь я с вами должен указать опции подключения нашего раздела в пустую папку, которую я только что создал. Для этого я говорю, что мне нужно отредактировать файл etc.fs.tab. Кто не помнит, что это за файл, как им пользоваться, какой у него синтекс, смотрите предыдущее занятие, которое называется «Монтирование файловых систем». Я указываю, что раздел devsdb1 я хочу смонтировать в папку mount. Hard, файловая система пусть определяет сам, авто, опции монтирования я указываю, чтение, запись, пользователь может монтировать этот раздел, этот раздел будет автоматически монтироваться при старте файловой системы и дописываю два параметра, которые мы до этого не использовали, это пользовательская квота и групповая квота, то есть этот раздел будет монтирован с поддержкой квот. И указываю парочку ноликов, что такое вспоминайте с прошлого занятия сохраняю пытаюсь обычным пользователям смонтировать раздел dev sdb1 прекрасно смонтировалось едем дальше для начала проверим что у меня нет никаких квот и почистим если эти коты были вообще когда-то на этом разделе квота off команда отключает коты и указываем где отключать их отключаем их на той пустой папке в которой монтируем раздел отключили прекрасно следующая команда квота чек чек команда которая у нас создаст ну это команда опция вообще команда QuotaCheck чек может делать много чего мы сейчас используем ее с ключом create user group cug то есть она создаст нам квоты для пользователей групп для раздела mount Hard. Нужно сказать то, что у нас э, вот эта вот команда квот и вообще файловая система EXT4 поддерживает квотирование только целиком разделов жестких дисков, то есть мы, мы не можем установить квоты на папки. Есть другие файловые системы, не только Extended File System, а допустим XFS, RISER и так далее, прочие файловые системы, о которых мы так более-менее говорили. Э, в них можно уже в некоторых устанавливать квоты на конкретные папки, на конкретные дерево каталогов и так далее. Э, когда мы будем с вами проходить продвинутое изучение Linux, там мы будем для папок, которые открыты для общего доступа, на сетевые ресурсы устанавливать квоты. Сейчас мы квоту устанавливаем целиком на раздел, который у нас смонтирован в папку mount hard. Итак, когда я выполнил эту команду, у меня в папке mount hard появилась парочка файлов. Это akvota.group и akvota.user. Это файлы квот, это файлы с настройками квот. Это двоичные файлы, поэтому если мы попробуем посмотреть, собственно, эти файлы, допустим, akvota user. Мы с вами увидим то, что это полная вообще ерунда. Вот так вот мы с вами их увидим эти файлы. Соответственно, чтобы отредактировать эти файлы, мы не можем непосредственно их редактировать в текстном редакторе. Мы используем отдельную команду edit quota, add quota, отредактировать квоту. И указываем для кого. Например, минус u и мой пользователь. Можем указать другого пользователя, можем сказать минус g и конкретную группу, для которой мы хотим задать квоту. И вот так вот у нас выглядит этот файлик, который показывает нам настройки код. Итак, у нас есть раздел devsdb1 и для него указано, сколько блоков занимает пользователь SEMAI. В блоке это у нас с вами однокилобайтные блоки, то есть я пока ничего не занимаю на этом разделе. И вы видите, мы можем указать мягкую квоту и э, жесткую квоту. Мягкая квота это квота, которую может пользователь превысить, но не дольше, чем на неделю. Жесткая квота это та квота, которую пользователь превысить не сможет. То есть я, вам, например, могу сказать, указать мягкую квоту 10 килобайт, соответственно, в данном случае и жесткую квоту 30 килобайт если я так сделаю и буду хранить на диске скажем запишу сейчас какой нибудь файлик размером 15 килобайт то неделю меня моя система терпит через неделю она скажет то что я превысил квоту и до свидания удаляйте лишние файлы, и тогда мы вас пустим работать обратно. Если я сейчас попробую создать файл разделом, скажем, 40, размером 40 килобайт, то мне просто скажут то, что на диске нет свободного места, потому что у меня квота, вы видите, стоит 30, жесткая. Точно так же, как для размера файлов, у нас дальше есть продолжение этой строчки, айноды, вы видите. Айноды, напоминаю, из предыдущих занятий, это, грубо говоря, идентификаторы файлов, они показывают, сколько чего я создал в файловой системе, то есть сколько файлов и папок у меня есть. И по ней тоже есть, вы видите, soft кота и hard кода тоже точно такие же значения. То есть я могу указать, чтобы мой пользователь создал, скажем, не больше 20 файлов и папок, мягкая квота, и жесткая, там, не больше 100, чтобы точно больше, чем 100 у него не было файлов и папок. Для того, чтобы сохранить файл, вы видите, внизу есть у нас, у нас по умолчанию, я, кстати, забыл сказать, открылся э, редактор Nano, то есть когда мы выполняем команду edit-quote, открывается редактор файлов по умолчанию. Мои моей э, Ubuntu это Nano. И чтобы сохранить вот эти вот изменения, которые мы с вами сделали, а именно 10 и 30, вы видите внизу, есть команда записать. Такая суффикс и О. Не нужно нажимать Shift 6. Этим суффиксом в Nano обозначается кнопка Ctrl. То есть я нажимаю Ctrl O, чтобы записать изменения. Он показывает, то, что он будет записывать этот временный файл. Он сам его создал, записывает. И э, нажимаю Ctrl X. Вышел. Прекрасно. Сказать к слову, это не спрашивается, правда, на экзамене LPIC. Как я вам говорил, мягкая квота ждет на неделю, после чего начинает нас блокировать, если мы не успели уменьшить размер файлов. Так вот, команды add quota, quota. Минус т мы можем изменить это количество. Ну, конечно, да, нам нужны права суперпользователя. Вот вы видите, у нас 7 дней и для блоков, то есть для размера файлов, и 7 дней для инодов у нас ожидание стоит для мягких код. Можно здесь отредактировать, собственно, этот параметр. Выхожу из файла, Ctrl-X. Давайте попробуем. Теперь включим квоты. То есть небольшая такая отбивочка. Мы в файле etc.fstab указали то, что будет монтироваться раздел с поддержкой квот. Потом командой quota.check чек мы с вами создали файлы для квот, указали, в которых указали ограничения. Потом команды от но до сих, пор, до сих пор, пока еще квоты не включены. То есть мы все подготовили, у нас все настроено, но квоты еще не работают. Чтобы квоты заработали, используется команда квота он Квота on включить квотирование на разделе mount hard. И как только мы это сделали, вот эти самые файлы, которые у нас создались, вот эти вот AcquotaGroup и User, будут автоматически редактироваться, как только пользователь будет работать с файловой системой. Давайте попробуем. Давайте я скажу от имени обычного моего пользователя без SuperUserDo создать папочки mount hard file.txt. Придется нам забежать немножечко вперед, потому что у нас папка э, hard создана от имени суперпользователя root, потому что только суперпользователь root может создавать папки в папке mount, в корневой. И поэтому пользователь обычно не может ничего у меня сюда записать. Поэтому сейчас забежу немножечко вперед, я поменяю владельца для папки mount hard. Это тема следующего занятия, правда, но ничего страшного. Скажу то, что новый пользователь у меня, новый владелец этой папки я. Только, конечно, да от суперпользователя сказать. Отлично. Пробую снова выполнить touch. Прекрасно. Просто поменял владельца папки, в которую смонтирована у меня в данном случае смонтирован мой раздел. Объясню это подробнее в следующем занятии. Просто, если кто-то за мной повторяет, выполняйте такую же команду, и у вас все начнет работать. Так, создали мы файл, и давайте посмотрим теперь, что там у нас с квотой. Видим то, что я уже стал использовать 4 блока и 2 инода. После того, как создал, собственно, файл. Выйду я отсюда, давайте, Ctrl-X. И попробую этот файл отредактирую от своего, опять же, пользователя. Mount, hard, что я там, файл создал? файл txt. Напишу я в нем Hello. Сохраню изменения. Отлично. Снова проверю квоту. Вижу то, что я занял уже 8 блоков, при том, что у меня мягкая квота десяточка стоит. То есть пока я еще могу пользоваться своей файловой системой. Выхожу опять. Давайте теперь попробую скопировать этот файл, чтобы мне было удобно. Сразу перейду в эту папку Hard. Вижу свой файл, файл .txt. Давайте скажу, чтобы скопировали мой файл .txt. Как один .txt скопировал. И как два давайте тоже скопируем. Смотрим, что там у нас происходит с кодами. Вижу то, что я уже занимаю 16 блоков и 4 инода, потому что количество файлов увеличивается, и место, занимаемое мной, растет. Давайте попробуем выполнять эту команду до тех пор, пока у меня не кончится моя кода. 3, 4, 5, шесть. Отлично. На шестой коте, видите, превышена дисковая кота. Не удалось мне создать новый файл, потому что я дошел до жесткой коты. Мягкая квота дала мне немножечко побаловаться, жесткая кота мне не дает. Заходим в мою кота, видим то, что я уже использую 28 блоков, при том, что у меня может быть использовано только 30. Точно таким же образом я мог бы поставить ограничение на iNode, то есть на количество создаваемых файлов и папок. Но так как у меня стоит с вами нолик и мягкая квота, и жесткая квота для iNode, iNode у меня никак сейчас не работают. А так я могу одновременно использовать и квоту по размеру, и квоту по iNode. Выхожу. И последний момент. Давайте я выйду отсюда, в свой родной корень. Это команда RepQuota, отчет под квотом. Мы можем сказать. Сделай, пожалуйста, мне отчет по квотам в mount hard. И он мне показывает то, что э, у пользователя root у него не включена никакая квота, у него нет, нуля, нет квот мягких и жестких, пожалуйста. А пользователь Симаев уже использует 28 э, килобайт, при том, что мягкая код у него стоит 10, а жесткая 30. И при этом, видите, у меня уже есть период, 6 дней, в течение которого я должен уменьшить вот это вот количество 28 до 10 и меньше. Как только я уменьшу это количество до 10 и меньше, у меня вот это вот дни блокировки сбросятся. И если я снова превышу, счетчик начнет работать сначала. Собственно, еще что же вам показать? Есть еще интересная команда, давайте warn quota. Вот такая вот команда. Давайте, ладно, через. Все-таки я вам ее немножечко покажу. Warn. А зачем? Мануал просто. warn эта команда посылает имейлы e пользователям, которые превышают коды. То есть для этого у вас как минимум должен быть настроен э, почтовый сервер, э, SMTP какой-нибудь, который будет отправлять э, отчеты пользователям. У каждого пользователя должен быть указан имейл. E Но вообще говоря, нужно знать, что есть такая команда WarnCode, которая посылает пользователю, который превысил свою у сообщение о том, что пора бы тебе почистить файлы. Нужно сказать, что в Windows сервере моем родном в 2012-м FSRM намного гибче работает с квотами. Там можно строить интересные квоты, мягкие, э, которые перерастают в жесткие жесткие с ограничением до следующих жестких и по достижению код там можно отправлять письма выполнять команды запускать отчеты и так далее но это все курс по windows у который будет я думаю весной а так по кодам наверное все с десятого раза я записал наше сегодняшнее Несчастное, 15-минутное занятие. Может быть мне шапочка жмет. я Не знаю. Суть занятия в том, что мы посмотрели с вами квоты или ограничения, которые можно поставить на конкретную файловую систему. Квоты бывают мягкие. То есть, их пользователь может превышать, по умолчанию не дольше, чем на неделю. И жесткие, которые пользователь превышать не может. Можно ставить квоты на пользователя, можно ставить квоты на группу. Квоты можно поставить на размер, на занимаемое место, а можно поставить на количество файлов и папок. У некоторых э, файловых систем есть отдельные инструменты для работы с квотами, но это у нас не входит в тему LP. На практике не могу сказать то, что квоты мы используем часто, но если все-таки вы будете создавать файловые сервера, когда мы доберемся до LP, второго, там, я думаю, мы будем использовать квоты и в связке бы и отдельно. Спасибо, что смотрели.